всем привет недавно я купила квартиру в санкт-петербурге это однушка 40 квадратных метров и вместе с вами я пытаюсь улучшить квартиру от застройщика сделать ее более удобной это мини-сериал в конце которого вы увидите итоговый ремонт который у меня получился в этой серии мы обсудим планировочное решение от дизайнера проект перепланировки и то как выглядел весь процесс согласования. Погнали. Ну что? Давайте вас познакомим с квартирой. Полностью стеклопакет будет перемещаться в эту сторону. Для однушки это просто мечта. Мы выбрали все-таки однокомнатную квартиру, но хотим сделать формат 2 евро. Что делать с недвижкой в 2023 году? Вкладываться, не вкладываться? Сначала начнем с самого интересного. Это два планировочных решения, которые придумали для этой квартиры. И разработала их дизайнер интерьеров Лена. Привет! Хочу напомнить первоначальный вариант планировки квартиры. Это однокомнатная квартира 40 квадратных метров. Что у нас здесь имеется? Это кухня 13,9 квадратов, комната 17,1, помещение кладовой, которое нам будет играть огромную роль в нашей перепланировке, большой санузел 5,2 квадрата, для однушки это прям... Хороший. Угу. А вот в чем у нас были здесь проблемы с планировкой? И они, к сожалению, были. Точнее, где-то проблема, где-то сложности. Это несущие стены между помещениями, комната санузла, кладовой коридором. И самая, наверное, такая из неприятностей о том, что у нас смещен был оконно-дверной блок так, что свет в комнату попадал через небольшую створку. Поэтому пришлось этот вопрос тоже продумать и переиграть. И, пожалуй, начнем с варианта планировки, который хотела изначально я. Здесь у нас получается организация а, кухни огромного помещения на территории кухни и на территории кладовой. Спальня у нас остается на своем месте, получается достаточно большая гардеробная. Не знаю, зачем она была такая в однушке, честно говоря, но вот как-то так хотелось, потому что комната была вытянутая, и, ну, как вариант, было ее разделить на два таких вот помещения. Это гардеробная полноценная и спальня. В таком случае она приобретает более правильные пропорции, как комната. Да. А так как у нас кухня вот в этом месте, чтобы она не была слишком узкой, помещение кухни изначально, оно гораздо уже было, чем помещение вот в спальне, и оно как такой вытянутый коридор. И была идея организовать встроенный шкаф вот на этой территории, чтобы, нас, чтобы там можно было разместить колонны с туховым шкафом, с, а, с, с холодильником, да. Но напомню всем, кто не знает о том, что кухня у нас не может располагаться над жилой комнатой, поэтому здесь было важно именно организовать встроенный шкаф как отдельное помещение. Но и перенесли оконно-дверной блок, чтобы у нас был больше световой проем. То есть вот такая идея была изначально как запрос к тебе, но не тут-то было хитро, Елена у нас немножечко переиграла всю нашу перепланировку. Я предлагаю тебе рассказать про свой вариант, почему все-таки ты решила, что тот вариант не очень со стороны взгляда дизайнера, да, и предложила свой вариант. Расскажи, что мы тут имеем? Начну с того, что планировочное решение, предложенное вами, достаточно грамотное. Я хотела показать возможности этой квартиры и как альтернативу предложила этот вариант, опираясь на индивидуальный сценарий жизни будущего хозяина, хозяйки. Соответственно, у нас получилось выделить для кухни-гостиной больше квадратных метров, расположив ее сразу при входе из прихожей. На месте бывшей кладовки ее мы тоже задействовали, располагается зона приготовления пищи. То есть все вот это, вот эта зона приготовления пищи. Угу. Отдельно мы выделили зону столовой, обеденную зону, и зону ТВ. Это диван. В спальню, отодвинув в крайний угол квартиры, мы таким образом изолировали ее от общественной зоны. Там... Уместилась хорошая кровать большая, комод, тумба, шкаф, полноценный большой гардероб. И при этом а, не сильно ущемили вот эту зону гостиной. Да? То есть гардероб достаточно вместительный, но зона гостиной от этого не пострадала. А теперь у нас получается выход на лоджию из общественного пространства, да, из гостиной что очень удобно. О, кстати, только сейчас обратила внимание, как-то так связала логичную цепочку, о том, что помимо того, что у нас больше световой проем, у нас появился простенок удобный для того, чтобы поставить сюда диванчик. А это было все четко просчитано на этапе проектирования, то есть вот глубина шкафа, глубина дивана возможного, чтобы эта дверь открывалась на лоджию, то есть это все вот как раз-таки на этапе планировки было так и задумано. Также у нас в зоне гостиной есть место для чтения, да, это комфортное кресло, торшер или столик, как будет уже удобно. На месте большого санузла, кстати, мы его здесь увеличили, вот эту стеночку, мы перенесли немножко вот сюда. Угу. Это а, чтобы у нас в ванна помещалась? Да, да угу. и перенесли сам проем вот в ванной, теперь он близко вот к этой стене располагается. Таким образом, мы умещаем ванну полноценную, метр семьдесят на семьдесят, хорошую, удобную ванну. Mm -hmm. Большую зону с мебелью для хранения и для техники. Здесь, помимо большой врезной раковины, у нас умещается стиральная машинка и сушильная машинка. То есть, максимум зон хранения из помещения. Еще хранение у нас предусмотрено на лоджии. Да, также шкаф. у нас есть вот большой шкафчик на лоджи. Ну и по сути этого, наверное, достаточно для проживания и одного человека. И в гардеробной, но это уже чисто для верхней одежды. Угу. То есть мы зашли при входе удобненько, разделись, разулись, посмотрели в зеркало, присели, встали, пошли дальше. Ну, такая условно, кстати, выделенная грязная зона. И грязная нужно... зона обязательно выделена другим напольным угу. покрытием. И отдельно от всего остального, чтобы, к примеру, из спальни человек мог пройти в ванну, uh -huh. не заходя на эту зону. Uh -huh. Но это вот так у нас, в принципе, на плане дизайнера, да, на тренировочном решении. Uh -huh. А то, как это будет выглядеть в проекте, как правильно а, применить наименование помещения, об этом уже поговорим чуть позже. В итоге остановилась на втором варианте, который разработала Лена. Мне он показался более функциональным и интересным. О том, как это согласовать, как правильно сделать проект перепланировки на основании данного планировочного решения, мы с вами поговорим далее. Хорошо, что ходить далеко не надо. Наша компания как раз занимается согласованием, а мы просто с вами спустимся на второй этаж. Мы находимся в отделе согласования нашей компании «Реалпроект». Здесь каждый день сотрудники общаются с клиентами, согласующими инстанциями. В общем, именно здесь проходит весь процесс согласования. Если вам нужна консультация по перепланировке вашей квартиры, напишите нам в Telegram Ссылка в описании к видео. Оль, ты ведешь согласование моего объекта. Я бы хотела с тобой поболтать, узнать, в каком этапе все находится. И предлагаю переместиться в другой кабинет, чтобы нам не мешать девчонкам. Поль, мы уже пообщались с Леной, поговорили с ней о том, какие были другие варианты планировочных решений, на каком мы остановились. И я тебе попрошу рассказать, что мы делаем с точки зрения нормативов, законности этой перепланировки. На основании дизайнерского решения мы разработали проект перепланировки. Кухню-нишу мы расположили на площади кладовой, и она у нас является смежной с жилой комнатой. На площади бывшей кухни мы организовали кабинет, потому что сделать жилым помещением это невозможно из-за того, что у нас сверху кухня, и это uh -huh. будет нарушение. Также мы перенесли оконно-подоконный блок, сохранив пожарный простенок метр двадцать. Uh -huh. Здесь у нас была прям большая проблема с освещением, которое попадало в комнату, uh -huh. поэтому это была прям вынужденная мера. И хорошо, что здесь не оказалось никаких несущих конструкций, и мы смогли это безболезненно все принести. Yeah. Оля, давай расскажем про нюанс с поэтажными планами. Потому что здесь нам, можно сказать, повезло, но есть на что стоит обращать внимание, когда подбираешь себе квартиру. Да, нам в этом плане повезло, потому что у нас и сверху, и снизу аналогичные планировки. А вот на выше расположенных этажах этого дома находятся трехкомнатные квартиры. И уже в кладовой организован санузел. Mm -hmm. Поэтому, если бы мы находились под такой квартирой, то организовать кухню-нишу нам бы не получилось. Да. Оль, давай теперь поговорим о том, какие этапы мы уже прошли и на каком находимся. На данный момент проект сдан в администрацию, но перед подачей в администрацию нам нужно было получить согласие банка, так как на объекте обременение в виде ипотеки. Банк у нас ВТБ, в нашем случае мы получили согласие достаточно быстро и без проблем, но с этим банком часто бывают сложности, так как у них есть свой некий внутренний регламент, который не имеет никакого отношения к действующей нормативной базе, и чтобы получить согласие, приходится писать информационные письма, подключив юридический отдел. И то есть на это тратится достаточно много времени, потому что всегда есть официальные сроки. Хорошо, Оль, какие шаги нужно сделать собственнику, чтобы получить согласие банка? Потому что чаще всего они выполняют это самостоятельно. Перед тем, как обращаться непосредственно в банк, нужно получить согласие страховой. Uh -huh. Чаще всего направляются на электронную почту в проекте заявления, Страховая рассматривает, выдает свое согласие, и дальше это все также направляется на почту, как правило, опять же, как правило, на электронную почту банка, и банк уже без проблем выдает свое согласие, чаще всего занимает там пару дней, потому что согласие страховой является основным для банка. То есть общее согласие банка — это пару дней? получение согласия банка все индивидуально но зависит от банка да от очень банка, сильно зависит наверное, от банка перегрузки. но как правило после получения страховой согласия страховой это может занять ну, достаточно много времени банк уже да. без проблем готовит просто письмо основываясь да. на Согласен, Оля, вот ты сказала, что ВТБ проблематичны в части перепланировок, они их не особо как-то любят, mm -hmm. ставят на них много запретов. А есть какие-то такие рекомендации топ три банка, которые лояльны к перепланировкам и работают, именно предъявляют требования в соответствии с законодательством, а не какими-то внутренними регламентами? Да, есть такие банки, которые достаточно быстро выдают согласие и согласно нормативной базе работают. Сбербанк райфайзенбанк и Росбанк. Mm -hmm. вот поэтому стоит задуматься перед тем как берете ипотеку если у вас выгодные ипотечные условия то какой банк все-таки лучше выбрать тем более если вы хотите сделать в такой квартире перепланировку. Mm -hmm. вот мы прошли еще один важный этап на пути к моей идеальной квартире мы разработали планировочное решение, разработали проект перепланировки и отправили все на согласование. Надеюсь, что уже в следующей серии мы с вами увидим итоговый ремонт, так что ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.